приветствую вас, друзья на канале Index Rate. анализ рынка на сегодня 15 августа 2022 года сегодня мы с вами традиционно разберем главную криптовалюту посмотрим на рынок на индексные и индикаторные показатели на некоторый он чейн и новостной фон а также в прицеле моего внимания сегодня будут альткоины из моего watchлиста. сегодня я хочу посмотреть на Tron и Monero. в следующих обзорах также посмотрю на альткоины которые на мой взгляд заслуживают внимания это будет тезис и хедера поэтому если вы не подписаны на данный канал то рекомендую обязательно подписаться поставить лайк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 Традиционно посмотрим на ликвидации за последние 24 часа. Было ликвидировано 98 тысяч трейдеров на общую сумму 283 миллиона долларов США. Соотношение коротких и длинных позиций также за последние 24 часа. У нас доминируют сейчас шортовые позиции. Доминация незначительная 50,57%. Индикатор альтсезона сезона показывает нам альтсезон. сезон отметочка 82%. И давайте сразу к доминации. Обратите внимание на дневном таймфрейме. Индикатор Market Cipher A рисует нам. 4 креста, означающих манипуляцию. Обычно на 5 крест происходит разворот. Можно посмотреть это происходило. На нисходящей динамике было отрисовано 1, 2, 3, 4, 5 креста. И после некой консолидации продолжающейся в падении, я имею ввиду, был разворот. На какой Объем будет этот разворот, какой будет рост, непонятно. Но то, что после консолидации этот крест не в счет, поскольку находится на боковой динамике во флете. А именно те кресты, которые появляются на явно выраженном тренде. Сейчас явно выраженный нисходящий тренд. У нас появилось 4 креста и скорее всего будет разворот. Ближайшим сопротивлением при развороте у нас будет локальное сопротивление дневное. На отметке где-то 41.25 и дальше FIBA 41.47. После этого 41.80 Вот можно сказать зона от 41.25 До 41.80 Это сопротивление сейчас по доминации Я думаю, что рано или поздно После того, как закончится спекулятивный спрос В том числе и на ситуацию Связанную с хардфорком эфира И доминация альткоина Скорее всего прирастала именно за счет Интереса инвесторов к этому проекту И к этой ситуации, которая будет происходить В этой экосистеме Я думаю, что после этого У нас скорее всего интерес с кальткоином не будет так явно выражен и в любом случае инвесторы вернутся к тому, чтобы обратить внимание именно на главную криптовалюту на биткоин. Также хотел обратить ваше внимание, что у нас по-прежнему продолжается страх, но мы ушли из зоны экстремального страха. Индикатор страха и жадности показывает нам отметку 45, потихонечку пытается потянуться в средние значения. Тепловая карта криптовалют на сегодняшний день показывает нам красную динамику. Также хочу обратить ваше внимание на фондовый рынок, на то, как он закрылся в пятницу. Обратите внимание, в пятницу у нас была закрыта вся позитивная позитивной зоне. Сейчас премаркет показывает у нас красную зону, негатив. Очень часто бывает, что после негатива бывают некоторые отскоки, но не факт. Стоит на это тоже обратить внимание. Американские индексы закрывались в прошлой сессии именно на том, что вышли на самом деле хорошие данные по а, статистике потребительской и промышленной инфляции и также поводом для роста могло служить а, в том числе и статистические а, данные от Мичиганского университета а, индекса настроения и ожиданий потребителей были достаточно Хороший и у нас видно, если мы посмотрим с вами на индикатор настроений, то мы с вами увидим, что он у нас показывал рост в последнее время, индикатор активных адресов и настроений. Кто не знает, посмотрите, платформа Look into Bitcoin есть в описании к этому видео. Я часто делаю обзоры по этим чартам. Здесь речь идет об изменении активных адресов за последние 28 дней, также изменении цены за последние 28 дней. И по сути этот индикатор показывает нам как раз таки внутрисетевую активность с точки зрения настроения инвестора. Обратите внимание, когда мы внизу, мы всегда прирастаем, то же самое происходит и на графике. Если мы с вами сопоставим сейчас даты, например 28 июня и посмотрим где мы находились на графике. Давайте вернемся к графику биткоина, сейчас будет понятно. Обратите внимание, 28 июня это было вот это падение, можно сказать, начало роста, который был у нас вот за последний месяц. И вот 28 июня как раз таки был этот период. Настроения были крайне негативные, после чего рынок стал разворачиваться в другую сторону. И на среднесрочной перспективе, обращая внимание, что индикатор Sentiment, который рассчитывается за 28 дней, относится к среднесрочным индикаторам. Это для свинг стратегий. И обратите внимание, вот с начала июля и до сегодняшнего дня мы достаточно неплохо, конечно же через какие-то коррекционные движения в любом случае возрастали. И индикатор нам четко показал этот рост. Сейчас мы уже перегреты, поэтому да, продолжение движения может быть как вот здесь, например, в 2020 году мы дошли до верхней границы, была консолидация, попытка вырваться. Бывает так, что настроения резко идут палкой в небо на каком-то новостном фоне либо отскоки после негатива. Такое тоже происходит, но если говорить о стабильной работе именно этих показателей, то мы уже находимся в зоне перегретости, нам потребуется какое-то коррекционное снижение, но при этом мы продолжим, скорее всего, то есть вероятность того, что мы продолжим и попытаемся немножко еще под настроение рынка порасти такое может быть имейте это ввиду обязательно в своих трейдах и давайте сразу главной криптовалюте и посмотрим что она нам показывает в первую очередь сейчас и почему я думаю что мы можем дальше прости обратите внимание мы с вами уже давно достаточно смотрим на график биткоина и видим что еще с начала августа мы находились в красной зоне и у нас был намек на выход в зеленую зону money flow это один из основных осцилляторов индикатора market cipher переход красной волны в зеленую и наоборот деньги выходят из актива и заходят в него обратно. И если мы сейчас с вами обратим внимание на график, мы видим, что мы начали активно расти в зеленом манифлоу. При этом у нас, конечно, волны моменту уже находятся в верхних значениях. Цена среднеизвешенный объемом, желтая волна, вивап, тоже находится наверху и двигается сверху вниз. И, скорее всего, нам потребуется какое-то снижение коррекционное. И в любом случае, рано или поздно, волны также, находясь наверху, с учетом того, что они будут в зеленом денежном потоке, уйдут вниз. И в этот момент будет достаточно существенная коррекция. Мы с вами можем это наблюдать, вот, например, в период лета 2021 года. Года. То есть мы прирастали через коррекционные какие-то движения, после чего резко опускались вниз, когда волна моментума пересекала среднее значение сверху вниз. Здесь может быть сейчас то же самое, но при условии, что мы активно выйдем в зеленый манифлоу. Сейчас активный выход пока нам не понятен. Младшие часы нам показывают на 6-часовом таймфрейме. Сейчас нисходящую динамику. То есть, у нас явно сейчас в перегретости находится стахастический RSI красная засвет по линии. Также стахастический тоже находится плюс-минус в средних значениях, но уже, скажем так, скорее вы выше средних значений 74 показывает индикатор примерно и я думаю что нам потребуется коррекционное снижение после чего мы можем попробовать прости, потому что на 6 часах у нас может быть как раз уход красный волны денежного потока вверх и такой толчок в зону 26 в ближайшие недели я по-прежнему ожидаю а к уровню 25 как и предполагалось мы с вами все-таки пришли максимальное значение было 25 212 обратите внимание как хорошо отрабатывает трендовые пунктирные паутины вот здесь мы уперлись в нее и сейчас пытаемся прорваться через зону 25 с половиной если уйдем в зону 25 25 с половиной то следующая отметка которой мы коснемся будет 26 здесь две трендовые пунктирные паутины они как раз таки нам показывают отметочку 26 и отметку 25 800 вот в эту зону мы придем с большей степенью вероятности но в любом случае не стоит сразу же надеяться на то что мы полетим в космос негатива на рынке по-прежнему много в том числе кстати из второй экономики у нас тоже идет негатив никак китай не может справиться с тем что происходит сейчас у него в плане ковидных ограничений если мы с вами посмотрим на то, какие вышли показатели буквально сегодня, у нас не очень хорошие показатели выходили по инвестициям в основной капитал, не очень хорошие показатели по объемам промышленного производства, все ниже ожиданий. Также объем розничных продаж за июль упал до 2,7%. В целом Китай сейчас показывает не очень хорошую динамику, но в любом случае Китай так или иначе влияет, конечно же, на мировые рынки, поскольку это, как я уже сказал, вторая глобальная экономика, достаточно мощная, и поэтому вот эти. Все ограничения, связанные с ковидом, они, конечно, влияют на то, как ведут себя инвесторы в целом на рынке. То есть у нас приходит с одной стороны позитив, с другой стороны негатив. Есть такое, скажем так, в большей степени флетовое движение с некими локальными отскоками вверх пока еще негатив не завершен и большинство индикаторов в том числе показывают нам начало формирования дна и оно может продолжиться до осени как я уже говорил осенью у нас придут данные по экспирациям обратите внимание это у нас сентябрь отчеты по квартальным экспирациям фьючерсов и поэтому то что будет происходить примерно в середине сентября будет конечно влиять на наш криптовалютный рынок в первую очередь давайте также посмотрим более младшие часы что что с биткоином у нас на ближайшее время? Если смотреть стратегии интрадей, по-прежнему двигаемся вниз, и если будет подтверждение того, что мы уходим вот за этот уровень 24 тысячи, обратите внимание на двух часах мы удерживаемся сотой экспоненциальной средней скользящей, провал этой сотой будет означать, что мы уйдем ниже в зону 23,5. Здесь большая поддержка локальная Intraday находится на 200 экспоненциальной средней скользящей. Также на 6 часах, если посмотреть по экспоненциальным средним скользящим и по направляющим трендовым паутиной, то уход в 24 для нас является принципиальным. Сейчас здесь как раз таки была сегодня манипуляция, видно индикатор Market Cipher SR у нас показывал эту манипуляцию 23 900 и верхняя граница у нас была 25200 Вот здесь у нас серьезное движение в одну и в другую сторону был вынос в обе стороны. И дальше у нас это, если если мы посмотрим на 6 часах, это 50 экспоненциальная среднескользящая, 23.800 как раз зону она нас удерживает. При провале уходим ниже в 23.500 и еще ниже 23.300. Здесь все экспоненциальные среднескользящие и нижняя граница трендовой поддержки. Здесь же находится все на уровне 23. Это для нас сейчас является главным уровнем. Поэтому надо сейчас наблюдать за рынком, пока еще на среднесрочных стратегиях. Явной динамики в одну или в другую сторону я пока что не наблюдаю. Давайте посмотрим по другому набору индикаторов. Также на 6 часах. Да, у нас есть неопределенность. Бумпро показывает средние значения. Двигаемся в боковичке на 6 часах. Нет явного движения ни снизу, ни сверх ни сверху вниз. Ну и дневной таймфрейм. Еще раз также обращаю внимание на индикатор boom pro он показывает нам явную перегретость секвентал подрисовал девятую свечку сейчас свеча неопределенности и вероятность того что нам потребуется коррекция она конечно достаточно большая можем еще раз чуть-чуть по инерции двинуться вверх здесь у нас задел остается на индикаторе в том числе boom pro показывает что у нас есть возможность отправиться вот сюда к верхней желтой границе то есть еще раз попытаться сквизануть вверх отметку потрогать где-то 25 и развернуться вниз но с большей долей вероятности можем разворачиваться уже от этих значений коррекционных, какое-то снижение небольшое перед ростом нам в любом случае потребуется ну и давайте посмотрим альткоины трон находится в рейтинге 17 по данным coin market капа всю информацию можете почитать на его официальном сайте это очень серьезная сеть и самый закапитализированный актив из тех что я буду рассматривать у меня как я уже сказал в рассмотрении будет сегодня два актива трон и манера а завтра мы с вами посмотрим Тезос и Хидеру. Это 4 альткоина, на которые я бы стал обращать внимание. Итак, что касается трона, то сегодня у нас трон торгуется с капитализацией 6 миллиардов 384 миллиона долларов США. Объем суточных торгов 470 миллионов долларов. И отметочка торговая на сегодняшний день у нас в зоне 0.0691 по данным CoinMarketCap. А давайте сразу графику, так будет точнее. 0.06897 сейчас показывает ценник. На дневке у нас похожая картина. Мы сейчас, как и биткоин, находимся в зоне вот этой зоны пересечения. Этот индикатор Boom Pro для тех, кто не знает, он содержит в себе несколько очень интересных математических расчетов, в том числе и основанных на уровнях золотого сечения по Fibonacci. Также обратите внимание, что в отличие от биткоина, который здесь за свет давал по этой пунктирной зеленой, трон дает красную, поэтому коррекционное снижение по Tron может быть с наибольшей долей вероятности. Но почему я обращаю внимание на этот актив? Tron у нас все-таки на сегодняшний день главная сеть, по которой двигается сегодня главный стейбл. USDT, все знают все эти TRC20 и поэтому перспективы у трона достаточно большие. Если говорить о том, что трон появился в 2017 году и с тех пор достаточно активно развивается. И все знают его основателя Джастина Сана, то я предполагаю, что этот актив и дальше будет иметь достаточно серьезные перспективы развития. Если посмотреть на недельку, то да, консолидация у нас требуется. И скорее всего, мы будем, возможно, общий слив рынка, который я ожидаю все-таки ближе к осени, где-то трогать какие-то низы. Но в любом случае мы после этого будем скорее всего прирастать. Сеть достаточно популярная на сегодняшний день и я думаю, что у этого актива достаточно большие перспективы. Также обратите внимание на недельки. Очень интересная ситуация. Есть не на всех альткоинах. Это классическая торговая стратегия по маркет сайферу, но при этом на недельке мы не вышли волной моментума в якорь. Находимся в любом случае в триггере. Не пересекли белую границу. На моментуме давление медведей потихонечку на недельном таймфрейме снижается, поскольку у нас есть что-то наподобие якорной волны или большого триггера и есть малый триггер и вероятность того, что в недельке мы будем после какой-то консолидации все-таки прирастать достаточно большая. Давайте также посмотрим Манера. Этот альткоин у нас торгуется сегодня на отметке по данным CoinMarketCap по 166 долларов с небольшим капитализацией в два раза меньше, чем у Трона 3 миллиарда и суточные торги на отметке 87 миллионов долларов США. Это самый старый альткоин из тех, что я хочу вам представить. Манера был... Первично представлен в 2014 году. Кому интересно, можете почитать информацию на CoinMarketCap, а также на сайте, официальном сайте этого проекта. Все ссылочки есть на CoinMarketCap. Итак, давайте посмотрим на график. Monero сегодня у нас тоже является одним из достаточно перспективных проектов, потому что в сфере последних событий, которые были на геополитической арене, и в целом все, что происходит в индустрии блокчейна и криптовалют, Анонимность сегодня, в том числе, играет достаточно существенную роль. А манера предоставляет именно это направление. Это самая, по крайней мере, заявленная, самая анонимная монета сегодня в нашей индустрии. Обратите внимание, как мы двигаемся на недельке. То же самое, очень похоже на трон. Мы здесь, в отличие от трона, нарисовали точно якорную волну. Сейчас рисуем средний триггер. Я думаю, что у нас... Потребуется отрисовка еще малого триггера Вот здесь, прежде чем мы начнем по этой монете прирастать Кстати, по манера недавно вышла новость Это касается того, что манера обновила свой протокол И достаточно успешно Давайте сейчас обратим внимание также на недельный таймфрейм Мы видим, что мы двигаемся в канале Оттолкнулись от нижней границы Секвентал закончил формирование нисходящей динамики И сейчас продолжаем двигаться вверх, отрисовывая пятую свечу Если говорить о недельном таймфрейме То сопротивление где-то находится в зоне 185 Давайте на дневку, чтобы рассматривать среднесрочные стратегии. В большей степени, я думаю, что будут интересовать инвесторов. Сейчас у нас в перепроданности находится стахастический RSI. За свет идет зеленый на дневке, Активный зеленый money flow. Немножко перегреваемся в боковике за счет того, что волна цены среднеизвешенной объемом. VWAP находится в верхних значениях. Ей потребуется коррекционное снижение. Если мы посмотрим на индикатор бум про, Также кривая у нас двигается сверху вниз. И скорее всего это коррекционное снижение у нас произойдет. Поддержкой ближайшей надневки у нас выступает уровень 152,5. Примерно зона, скорее, 145.8, 152.5. Здесь же пунктирная трендовая паутина где-то на 150 может нам оказать тоже поддержку. Дальше уровень FIBA 130. В сопротивлении у нас выступает верхняя граница на отметке где-то примерно, если говорить сейчас, это 190. Куда, вероятнее всего, манера может отправиться после некого коррекционного снижения. Но в любом случае оно нам потребуется, даже с учетом того, что мы находимся в активном зеленом манифлоу. Я думаю, что мы еще можем подвигаться, прежде чем оно нам потребуется. Такое тоже может произойти. Очень часто бывает, что когда волны моментума находится наверху, актив еще какое-то время прирастает на этих волнах, после чего происходит вот как здесь коррекционное снижение. Тут может произойти то же самое, но обратите внимание, волны уже спадают. То есть бычья динамика она потихонечку затухает, и мы видим это на графике, если посмотреть внимательно на индикатор мы видим, что волны двигаются в нисходящей динамике и потихонечку давление со стороны быков ослабевает давайте посмотрим на младшие часы 6-часовой таймфрейм также по Манера мы двигаемся сейчас в боковой динамике но при этом волна моментума наверху отрисовали красную точку перегрет rsi но при этом немного смущает то что показывает нам Бум Про. мы находимся на зеленой границе мы ее не пересекли находимся в боковике но этот боковик явно видно по свечкам мы рисуем сейчас свечу волчка это говорит о том что пока еще не определились вроде индикаторы показывают нам продажу в большинстве случаев Бум Про один из точнейших индикаторов как я уже сказал работаем этот индикатор в том числе в числе по уровням золотого сечения Fibonacci и видно, что мы сейчас в неопределенности и если говорить о сайфере, то с большей долей вероятности можем толкнуться скорее вниз ну и давайте посмотрим совсем интродей стратегии Два часа, двухчасовой таймфрейм двигается вниз отрисовали на сайфере большой красный бриллиант вроде бы движение вниз происходит, но при этом есть неопределенность после большой свечки Хайконеши отрисовали маленькую свечу неопределенности и пока еще никак не можем Двинуться в направлении 159 160 здесь ближайшая локальная поддержка у нас находится индикатор boom pro также двигается сверху вниз хотел также обратить ваше внимание на очень интересные данные которые показывает cypher dbsi по биткоину помните в нескольких предыдущих обзорах когда мы еще находились в красной зоне денежного потока я говорил о том что очень интересная ситуация мы вроде двигаемся вниз локально у нас очень много показателей было на то что мы в момент обзора все-таки двигались нисходящей динамики но при этом у нас dbsi показывал явную бычью активности. Посмотрите, как четко по этому индикатору продолжающаяся бычья активность на дневном таймфрейме отправила нас все-таки вверх пощупать зону 25. При этом делали обзор где-то примерно вот здесь, в начале августа, в тот момент, когда все двигалось в нисходящем тренде. На этом, наверное, все. Всем спасибо, кто досмотрел этот видеообзор до конца. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Поддержите канал комментариями, не забывайте подписываться на телеграм-канал и телеграм-чат, ссылка в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии. Ну а кому интересно пройти авторский курс обучения с авторскими стратегиями, ссылочки есть в телеграм-канале в закрепленных сообщениях, а также ссылочки есть на youtube канале в шапочке. Сейчас действует скидка 50% и вы можете выбрать для себя три тарифа по своему уровню подготовки. Тариф минимум, стандарт и полный. В них войдет разный объем видеоматериалов. Также вы получите возможность получить доступ в приватный чат индекс рейд где я отвечаю на все вопросы и даю все соответствующие комментарии относительно моей торговой стратегии а также в случае выхода новых каких-то стратегий и разработок в первую очередь данные будут получены именно учениками ну а с вами был гоша канал Индекс рейд всем спасибо всем хорошей недели и до новых встреч